Азир Абдулаев, чемпион турнира. Ну вот мы второй раз с тобой общаемся. Вроде все сложилось удачно, да? Ну да, вроде неплохо настроился. Стойка поработал, но что в партере не доработал. Два раза шанс дали, два раза не попробовал. Надо на сборы хорошо доработать этот момент. Так вроде, вроде неплохо пошла. они интересны в таком формате. Чуть-чуть по-другому уходишь и как-то чуть-чуть теряешься изначально. Обычно на такого не бывает. Вот скажи, если бы в детстве так вот проводили соревнования в таких залах, с таким светом, оформлением, это э, лучше бы подготовило к взрослым турнирам? Да конечно, вообще было бы идеально, если бы вот так а чаще турниры проводили бы. Мы в прошлом году в Краснодаре проводили такой турнир. Очень хороший получилось вот сейчас здесь надеемся. После пандемии еще раз в Краснодаре получится такой турнир провести. Когда разминался, уже понимал, что у тебя твой день сегодня, и ты лучше отборишься? Не, ну вроде я настраивался, хорошо, просто соперника, мы друг друга хорошо знаем. Стоим. Более тяжелее бывает, когда ты хорошо знаешь, там прием дел друг друга считаем. Но я тоже я, как бы, пользовался своей функционалкой, хотел стойки там, по пассиву и в партере сделать. Но в не получилось, я так как я хотел. Сейчас прямая трансляция идет. Кто из тебя болеет дома? За меня болеют мои родители. Мама, к сожалению, отец у меня два месяца назад скончался. Маму, сестры, брат. И сегодня приехал по болезненным усаявоев. Приятно, когда брат смотрит это его выигрываешь. Конечно. Очень приятно.